Проект «Автоматик Мани Машин» вобрал в себя все самое лучшее, что на сегодняшний день существует на рынке пирамид, хайпов и матриц. Стандартная бинарная матрица, совмещенная с реферальной программой бесконечной глубины, позволяет строить структуры и получать подарки не только с матриц, но и со всей структуры пожизненно. Реферальные бонусы превышают подарки, которые вы будете получать от закрытия матриц. Учитывая закон Парета как постоянную величину, определяющую соотношение активных участников к пассивным, в маркетинге обеспечивается одинаковая и стабильная скорость закрытия матриц всем участникам. Использование множества популярных платежных систем, автоматическое подтверждение подарков, Предотвращают заторы. Все участники наполняют систему единым потоком. Это обеспечивает закрытие матриц каждому в порядке его очереди. Очередность участников определяется временем оплаты стола с точностью до доли секунды. Автоматический реинвест на последнее место своей матрицы, реализованный по принципу бесконечного тора, обеспечивает замкнутость системы. Один раз отправив подарок, при выборе матрицы маркетинг обеспечивает стабильное получение 50% к нему. На каждом цикле бесконечно. Линейная референция. Реферальная программа с первого и до последнего уровня мотивирует амбициозных участников строить свои огромные структуры, а стабильная система квалификации обеспечивает справедливое распределение реферальных бонусов. Постоянное получение реферальных бонусов после автоматических реинвестов каждого участника своей структуры. Проект предусматривает бесплатное участие с возможностью получения подарков по реферальной программе. Впервые обеспечивается пассивный доход всем участникам пожизненно, без дополнительной нагрузки на систему в целом установленный обратный счетчик указывает позицию участника до получения им своего подарка и среднюю скорость движения, что позволяет отслеживать закрытие своих матриц. Автоматик мани машин бесконечный доход.